Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я партнер Международной корпорации Фухоу. Я приветствую вас на моем YouTube-канале. 12 февраля прошло очень важное мероприятие во всех представительствах России. Это 15-я годовщина корпорации ФОХОУ. В феврале 2007 года был заключен первый контракт с корпорацией ФОХОУ. Первым человеком, который заключил контракт с корпорацией ФОХОУ, стал Тазбулат Мергалиев, ныне амбассадор корпорации ФОХОУ. Это мероприятие очень важное событие для компании, для партнеров, потому что это радость встречи, это позитив, это очень много отличных результатов по здоровью, это признание. Это отличная возможность и уникальная возможность для людей, которые пришли в первый раз на такое мероприятие быть здоровыми, успешными и богатыми. Потому что нет ничего дороже в жизни нашего здоровья. Дорогие друзья, хочу с вами поделиться новостью. Наконец-то мы дождались. 12 февраля открыт старт продаж Термоинфракрасного массажера Тим. Впоследствии будем его так называть. Но мы просто его называем термоинфракрасная капсула. Для тех людей, кто впервые на моем канале э или кто совершенно не знает, что такое термоинфракрасная капсула, я размещу ссылку в правом верхнем углу. Посмотрите, пожалуйста, чтобы иметь представление об этом уникальнейшем массажере. Мы долго ждали. Когда же будут открыты продажи этого массажера? Конечно, все думали о преимуществах, о показаниях и противопоказаниях, о возможностях этого уникального прибора. Ну и, конечно же, нас интересовало, сколько он будет стоить. Ну и, наконец, мы дождались. Сегодня я хочу вам зачитать промоушен, ну то есть... Подарочная акция при приобретении термоинфракрасной капсулы. Итак, продажа термоинфракрасной капсулы также входит в vip программу Это vip контракт Итак, значит, код продукта VIP 619 Стоимость продукта 1780 фу долларов В комплект входит термоинфракрасная капсула. И набор из 10 тип кейсов для обертывания. А также при приобретении термоинфракрасного массажера и доплате 120 фухов долларов партнер получает в подарок 2000 фп-баллов, которые можно также обменять на продукцию, 10 упаковок капсул линжи, шелковое одеяло и одну подушку из натурального латекса. Представляете, какие подарки, какими подарками компания одаривает человека, который решил купить для себя термоинфракрасную капсулу. Очень многие люди, которые имеют лишний вес, ну и как следствие нездоровье, наверняка мечтают о такой удивительной волшебной таблетке, которую бы съел и сразу постройнел, похорошел, стал здоровым, счастливым. Так вот, дорогие друзья, корпорация ФОХОУ разработала такую уникальную таблетку. То есть это термоинфракрасная капсула. Свое тело намазать эфирным маслом и можно залезть в капсулу. Все, что нужно сделать, это взять в руки пульт, выбрать одну из шести программ этого массажера. И, пожалуйста, получайте удовольствие, расставайтесь с лишним весом, обретайте здоровье, бодрость духа, настроение. Вот такая возможность сегодня, дорогие друзья, представляется всем нам. Я хочу обратиться к людям, которые на моем канале, и, возможно, они уже некоторое время наблюдают, смотрят видео, может быть, кто-то впервые подключился на канал. И у меня, знаете, даже есть такие партнеры, которые перед тем, как заключить контракт, целый год наблюдали, смотрели массажи, как люди принимают продукцию, получали результаты, и они все это видели. И прошел год, только тогда человек захотел заключить контракт. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы не тянули время, потому что... Многие как думают, что, ну, время придет, и я займусь своим здоровьем, или время придет, и я займусь своим лишним весом. Так вот, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что время не придет, к сожалению, время только уходит, поэтому... Не думайте. Вернее, думайте, но недолго. Здесь самое главное решительно действовать. Если вы захотели быть здоровым, стройным, красивым, молодым, счастливым, надо действовать. Надо приобретать массажер, оздоравливаться. Ведь вместе с массажером вам большое количество продукции вы сможете обменять на эти баллы. Вы будете и внутрь употреблять, и как говорится, снаружи. Хотя этот массажер, он все внутренние процессы решает. То есть он помогает регулировать вашему организму все внутренние процессы и функции. Дорогие друзья, всегда, когда объявлен старт продаж, корпорация дает самое большое количество подарков именно на этой первой неделе. Поэтому я вас призываю быстро принять решение и приобретать этот массажер с большой выгодой для вас. То есть это очень много подарков будет плюсом к приобретению массажера. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я желаю вам здоровья и благополучия. С вами была Ольга Павличенко. До новых встреч!